Всем привет! Сегодня я запишу видео, как подготовить поклоны для того, чтобы писать личные сообщения в соцсетях ПК Одноклассников и Facebook, и друзьям. А, Часто вы встречали такое, когда нужно сделать предложение о работе нескольким людям, а, чем конкретно занимаетесь, что продвигаете в интернете и так далее и так далее сталкивайтесь с, с такой проблемой за одинаковые сообщения люди лю, людей могут заблокировать в том числе его и, вот. и поэтому сейчас я покажу как как сделать шаблон который будет похож но будет видоизменен вот вы можете использовать что-то в сетях и не будет блокиров а, что первое нам нужно? нужно нам подготовить шаблон как это делать ну, у меня уже подготовленный шаблон есть э, собственно вот я вам просто покажу есть шаблон что дальше э, чтобы изменить э, шаблон текст э, мы будем использовать такую проверку как называется rent-off вот кто копирайтингом занимался тот знает вот, атомизатор текста. В нам надо ставить свой выбор. Вот у меня есть, собственно, «Доброго времени суток», и далее, и далее. Тут имя человека пишется? Точки всегда в вот стенах. Вот. Но у меня уже, так сказать, готовы. я вам покажу как должно выглядеть чтобы нам рандомизировать вот э, допустим одна двухкомнатная квартира тут через палочки такие ком комнатный там в центре центр города хороший отличный точка кобочками открывается так. то есть можете разобраться попрактиковать и разбирать так вот смотрите у меня уже готов есть э, шаблон Вот, чтобы было готов, я его просто беру, беру. и вставляю. Что дальше делаем? Нажимаем рандомизировать. Yep. Вот, э, у нас вышло 500 вариантов. Они тексты все разные, причем, смотрите. Привет, я индивидуальный предприниматель, потом тут идет доброго времени суток. Э, здравствуйте, тут", и так далее, и так далее. То есть это рандомизированный текст. Текст почти одинаковый, но изменяются слова, то есть изменяются цифры и так далее. И так далее. Вот. Дальше что делать? Нам нужно это все копировать. Нажимаем Ctrl-A, вот у вас текст копировал. Также нажимаем Ctrl-C, мы выделили, сейчас Ctrl-C. Заходим в свой блокнот, можно в этот же зайти. Нажимаем Ctrl-V, вот у вас текст, то есть 500 текстов. 500 предложений. Чтобы вы не сидели там, не писали сами, то есть у вас есть 500 Вот. И начинается крес... да, приветствовать Что дальше делать? А чтобы еще улучшить и вообще запутать э, соцсети, э, мы будем использовать э, либо Microsoft Word, либо офис, я LibreOffice Копируем где-то примерно 100 текстов. 100 текстов копируем. Так. Сейчас объясню, для чего это нужно делать. Так, 100, да? 100, вот. 100 текстов. Копируем закрываем ну я вот LibreOffice использую и вставляем сюда эти тексты Ctrl V вот они все то есть они все полностью что дальше делаем нам нужно это все дело выделить все все мы выделили все тексты дальше что дальше чтобы чтобы, как я и говорил, запутать э, вообще соцсети, то есть, то есть, чтобы они не видели, что это какого-то рода спам идет, э, то есть э, алгоритм поменяется, то есть это не бот какой-то работает. То есть вы можете заменить Вот тут мы нажимаем «Справка», «Справка», «Найти и заменить». Смотрите. А, Возьмем ручку-листочек и запишем э, на клавиатуре, посмотрим, какие буквы попадаются одинаковые русские и английские. То есть, допустим, А буква маленькая, С буква, У буква похожая есть, Е буква, К буква, э, Р буква русская как П английская, Х английская как Х русская, О. М как маленькая Т, и И как английского. Что делаем дальше? А, тут мы будем, что мы будем заменять. Тут пишем, букву Заменить, меняем раскладку, пишем букву А. И заменить. Вот, искомое слово заменено 1366 раз. То есть ну круто. Вот. 1366 раз. Да, конечно, оно подчеркивать будет, но в соцсетях это не увидит. Так что не будет. А дальше что делал? Опять нам нужно всё выделить. Вырезать. И. Ставить. Вот, собственно, у нас это все поменялось сразу же. Вот 100, да? Мы до 100 шли. Дальше идем. 101. Так. До 200, да? Опираем. Короче, вот таким макаром вот, Опять. Опять переводит. Это будет, будет наш буки офис. Б. Дальше идем. А. Правка. И заменить. Тут вот опять мы буквы меняем. Допустим букву С и С у С и заменить все. Посмотри, 784 раза. Во всех 100, во всех 804. Вот. Так же, что мы делаем дальше? Опять то же самое, Ctrl-A, ctrl и вставляем ctrl -2. Вот, собственно, 200 сделали. И также можете продолжать, э, в принципе, у вот, То есть вы, во-первых, э, сэкономите время, чтобы там по клавиатуре не бить, у вас уже готовые тексты. Во-вторых, вы не будете бояться, что вас заблокируют, то есть потому что у вас э, есть готовые шаблоны, которые изм виды изменены. Вроде бы одинаковые позначения, но изменения есть. Существенно. Вот. Собственно, это было вам все. Вот. А, да. А, пользуйтесь. Инструмент. Это крутой инструмент. Кто копирайтеры не знает об этом. Они этим пользуются. Это, как говорится, уникальный текст создается. А кому понравилось видео, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Буду делать еще обзоры. Кому интересно, жду от вас комментариев.